Здравствуйте. Меня зовут Евгений Мишин. Я сервисный инженер компании iGo3D Россия. И сегодня у нас вторая часть обзора Ultimaker о расширенных возможностях этой программы. В первой части это был предыдущий вебинар. Вы можете посмотреть его на YouTube, на нашем канале iGo3D Россия. В первой части вебинара, обзора... Я рассказывал про основные возможности, про то, как э, запустить печать, выбрать принтер и прочую полезную информацию для начала работы с этой программой. А, <связь> так, Сейчас же у нас будет обзор сетевых возможностей в основном э, данной программы, потому что в первой части был скорее обзор больше слайсера. Именно. Если... У вас будут какие-то вопросы возникать в течение вебинара, пожалуйста, задавайте их с помощью указанной на экране кнопки. И в конце вебинара я постараюсь вам ответить на них. Прежде чем начать, хочу вам анонсировать вебинар по фотополимерам и видов материалов для применения в инженерии от нашего начальника руководителя технической поддержки АГУ 3 России Нен Дмитриевича. Он пройдет 9 июня в час в Москве. Вебинар также бесплатный. И давайте начнем. Значит, Ultimaker Кура. Последняя версия на данный момент 4.6.1, на нее я, собственно, и сделал свой обзор. Сегодня я сделал, поделил мой вебинар на две части. Первая часть будет презентационная, где я вам в общих чертах освещу, собственно, какие возможности дает данная программа. А во второй части мы перейдем уже непосредственно в программу и я буду показывать, что, как это делается, как выглядит, чтобы вам было наглядно понятно. Итак, в сетевую часть Ultimaker Cura входит несколько очень важных функций. И первая из них это Ultimaker Marketplace. По-нашему магазин. Ну или базар, это было бы точнее, это было бы более правильное описание, потому что доступ и возможность добавлять туда различные элементы имеет каждый член сообщества Ультимейкер. Об этом всем я вам расскажу чуть далее. Итак, Ультимейкер Marketplace преследует, собственно, философию открытости и сотрудничества всех членов Ультимейкер Сообщества. В нем присутствует возможность загрузки преднастроенных профилей материалов от различных производителей филамента. И также есть возможность скачать плагины для расширения возможностей при подготовке печати и, и плагины, позволяющие интеграцию в CAD-системы. Для примера вот на экране указано три компании, три CAD-системы. первое это SolidWorks. Добавление данного плагина позволяет Импорт моделей, собственно, из самой программы SOLIDWORKS одним нажатием буквально. Siemens NX — это печать и обновление файлов этого Siemens NX. А Autodesk Inventor позволяет, плагин, позволяет открывать форматы нативного инвентора, то есть расширение форматов инвентора. Следующая функция, собственно, облачных сервисов Ultimaker — это Ultimaker Connect. Он позволяет вам а, иметь доступ к оборудованию через а, глобальную сеть, через интернет, а, через локальную сеть а, и через веб интерфейс соответственно. А, дает возможность группировки принтеров на основании вашего техпроцесса. А, два там у вас принтера, десять, а, любые комбинации, какие вас, собственно, заинтересуют в вашем производстве. Позволяет прошивать, Обновлять прошивку непосредственно через сетевое подключение дает возможность просмотра конфигурации принтеров, установленных материалов и версии прошивки на принтерах. В Ultimaker Connect присутствует встроенная аналитика, которая позволяет рассмотреть то, как вы пользуетесь принтером, ну, те показатели, которые собственно передаются принтером вам в сеть. Это мы чуть позже рассмотрим, что, собственно, позволяет облегчить работу оператора принтеров или там, десятка принтеров всего парка. Там присутствует также график технического обслуживания, который, собственно, тоже позволяет уменьшить какую-то ручную работу там, по записям, ведению отчетов журналов и прочего, работы с принтером. Там уже заранее указано и когда это надо делать, и как, и прочее. Ultimaker Connect позволяет просмотр процесса печати через встроенную камеру в принтер, если она там имеется. Так как сегодняшний вебинар будет на, основан у меня на Ultimaker S3, там, естественно, эта камера есть, мы все посмотрим, я вам покажу, как это работает. Также доступно облачное хранилище, в которое записываются ваши история выполненных... Печати, будь там через USB сделана загрузка или через сеть, вы также сможете последние 10 печатей просмотреть конфигурацию и повторно их запустить. Даже если в данный момент, допустим, у вас под рукой нет самого файла этого задания. И небольшое Отступление. От непосредственно возможностей Ultimaker кура и облачных сервисов это Ultimaker Community of 3D printing experts, то есть это сообщество любителей и профессионалов, по большому счету, 3D-печати, которые пользуются Ultimaker. Оно содержит в себе в его составе более 20 тысяч участников. Там можно получить актуальные новости от Ultimaker, информацию по продуктам компании. Доступно соответственно. Обмен знаниями и взаимопомощь между всеми участниками данного комьюнити, сообщества. Присутствует различное количество форумов и языковые форумы. То есть вы найдете информацию не только там на англоязычную информацию, но и, возможно, найдете свой язык, отдельный форум, где вам кто-то поможет. И, собственно, вы тоже сможете помочь. Итак перейдем ко второй части собственно вебинара это уже непосредственно программа в первой части я рассказывал про, собственно, про, про, про интерфейс самой программы я думаю напоминать особо смысла нет что здесь где расположено и собственно начнем с добавления принтера который у нас находится в данный момент в локальной сети в данном случае у меня принтер находится за спиной, но он подключен через Wi-Fi. Я его уже добавил к себе в программу заранее, чтобы не перезагружать программу там, или, не задерживать вас лишний раз. Мы вот можем видеть, что у меня подключен Ultimaker S3 и 3D. Но я показываю еще раз. Добавить принтер. И у меня в списочке появляется, в списке добавить сетевой принтер, виден, собственно, сам принтер. Нажимаю «Добавить», он появляется у меня уже, собственно, как и просто выбор принтера без сетевого подключения. Но так как он в сети, он уже передает мне информацию, которую, которую он владеет в данный момент. Вот в данный момент, допустим, у меня загружена конфигурация. Показывает первый экструдер, ультим, пластик-ультимейкер, желтый PLA, Redcore AA04. Второй экструдер — это Generic PLA AA 0.25 SOP. Собственно, что значит Generic? Это значит, что я не… К слову о том, как принтер определяет, какой у него пластик загружен. Я поставил на него ультимейкеровские желтые PLA. Это вот такая катушка в ней встроена NFC-метка, и он сам определяет, какой пластик я ему поставил. Соответственно, здесь в программе он указывает, что установлен оригинальный пластик Ultimaker. А второй пластик я не стал делать с определением и внес его вручную, поэтому указан как generic. Так, сейчас у меня на рабочем столе расположена моделька, она будет у нас для примера это моделька натяжного ролика для ремня. И давайте посмотрим, что мы можем делать с ней с помощью, собственно, возможностей сетевой части Кура. В правой части экрана у нас расположен магазин и аккаунт. Для того, чтобы иметь доступ к Ultimaker Connect, Cloud, нам нужно зарегистрировать аккаунт Ultimaker. Там ничего нового, все, собственно, как и всегда Там вводим почту, какую-то минимальную информацию о нас и регистрируем аккаунт. Так, Чуть левее магазин. Я открываю магазин. Открывается окошечко с доступными пунктами. Это плагины, материалы и то, что у нас уже установлено. Сейчас у меня прогрузятся плагины. Так вот, мы с вами видим как раз рекомендуемые плагины. Это Inventor, Siemens, тот же самый, Solidworks. В данном окошечке и в веб-интерфейсе тоже самое присутствует. Мы также можем увидеть, что у каждого плагина, внизу его иконочки, расположена оценка собственно, данного плагина. Сколько человек оценили и на какую оценку. Допустим, инвентар на четверочку у нас 5 оценок, что тоже приятно. Вы также сможете оставлять свои оценки каждому плагину и так далее. Следующий этап – это материалы. Вот, пожалуйста, все производители, какие здесь доступны. Мы можем посмотреть в списке их достаточно большое количество. К сожалению, я не нашел российских производителей пока в данном магазине, но это может быть со временем изменится. И следующий пункт установлен. Итак, чуть ниже в плагинах, вернемся назад, у нас присутствуют плагины сообщества. Это как раз все те плагины, которые могут быть добавлены кем-то из членов сообщества, программисты-энтузиасты, они пишут свои программы, интегрируют, добавляют, собственно, в Куру. Вот, например, для расширения возможностей именно подготовки печати, это Custom Supports плагин позволяет расставлять вручную. Малыш, малыш, прошу прощения. Потише, пожалуйста. Так, Custom Supports. Понятно, позволяет вручную располагать поддержки автоориентейшн. То есть вы загружаете в свою модель и. С одним нажатием кнопки он сам вычислит, как было бы оптимально расположить вашу модель. Также, для примера, вот, присутствует интеграция в FreeCAD, открытое также программное обеспечение, как и в что, собственно, очень удобно <coughs> в финансовом плане. Итак, покажу вам, значит, на примере логина Orientation, как у нас все это выглядит. У данного плагина оценки 4,5, 31 оценка, вполне неплохо. Я бы мог поставить тоже свою оценку, но не буду, это меня особо не интересует. Указана версия, последнее обновление, когда производилось, кто автор. Это может быть частное лицо, опять же говорю, энтузиаст, сколько загрузок было произведено. В данный момент он у меня уже установлен, чтобы не перезагружать куру. Просто покажу, нажимаем на кнопочку «Установлен», он у меня установлен меня перекидывает в список «Установлено», мы видим «Авториентейшн», можем удалить и так далее. Когда вы ставите какой-то плагин, у вас просто открывается дополнительное окошечко, где, как стандартная процедура, лицензионное соглашение, что это свободное программное обеспечение, там, коммерция, т. Т. Т. Т. все это описывается. Прокручиваем или прочитываем и соглашаемся, все встает на место. Итак, вот, допустим, у нас загрузилась моделька, я yeah. Ее поверну, как она у меня изначально была, когда я ее загрузил. И хочу воспользоваться своим плагином по автоориентации модели на рабочем поле. Сверху, слева расположено несколько пунктов. Там файл, прав, правка, вид, параметры и расширение. Ну, каждое расширение, конечно, по-своему интегрируется в Куру. Это может быть не обязательно здесь расположено его меню, а слева в левой панели может появиться, в зависимости от того, кто как запрограммировал свою программу. Итак, я выбираю расширение, плагин автоориентейшн и calculate extended optimal printing orientation, то есть улучшенный, скажем так, расширенный расчет автоориентации. Надо выбрать нашу модель, которую мы хотим сориентировать. Небольшой Косячок со стороны программы, ну, это мелочи. Просто приподнимаю вот он встает у меня как необходимо. Хорошо, значит, следующим этапом мы должны нарезать нашу модель на слои, это стандартно, все как обычно, и отправить на печать. Пока он нарезается, говорю вам. После нарезки, если принтер подключен у вас э, к сети и вы добавили его в э, свою программу, то у нас появляется возможность э, печати через сеть. Вам не нужно записывать, соответственно, на флеш-накопитель сначала файл наш, ходить туда-сюда, запускать, следить и так далее. А, это если он у вас находится в локальной сети. Если вы находитесь... Э, не в своей локальной сети, где у вас установлен принтер или несколько, то возможно печать через облако. Это как раз с помощью э, аккаунта Ultimaker реализуется. Я, чтобы не задерживать передачу данных, скажем так, через свой интернет домашний, как я дома сижу, нажму печать через C. Сейчас программка немножко подумает, отправит. Все, файл загружен. Отлично. Переходим сразу в монитор. И что мы видим? Итак, это мониторинг уже, собственно, самого принтера. Здесь также указана конфигурация, что установлены, какие, какой пластик, какие принткоры, какие задания запланированы, то есть в очереди находятся. В данный момент задание не в очереди, оно уже отправилось на печать. Если бы я отправил еще одно, здесь бы появилось, что оно запланировано. Так и далее, когда закончится печать я подтвержу подтвержу удаление старой модели здесь у нас расположена кнопочка вот такой камеры в желтом кружочке в правой части с иконкой нашего принтера я нажимаю на нее и могу увидеть что в данный момент происходит в рабочей камере принтера как мы видим наша печатающая головка сместилась ближе к камере то есть к передней части Принтера. До этого она стояла в дальнем углу. Итак, веб-интерфейс у нас доступ к нему идет через вот эту вот кнопочку управления через браузер, либо вот чуть повыше управление принтером. Это одна и та же по сути функция. Мы нажимаем на нее и нас перекидывает в Ultimaker Connect, то о чем я вам говорил. И мы видим первую вкладочку задание на печать. Задание на печать. Какая печать производится, Ultimaker S3, ролик натяжителя. И какой пользователь, Евгений в данном случае, 94, это я, запустил, запустил эту, это задание, эту печать. Чуть правее расположено название принтера, Ultimaker S3 iGo 3D, модель, конфигурация. Здесь также мы видим иконочку камеры, на этот раз уже видеокамеры. Открываем. И видим, что у нас происходит. Это уже идет передача информации через локальную сеть. В данный момент он производит автокалибровку стола. И чуть ниже такая полосочка, чуть потемнее, чем основное окошечко, это статус в данный момент задания, это подготовка. В правом углу этого маленького списочка, у нас есть три точки, на которые нажимаем и видим возможные функции. Это прерывать задание печати и дублировать задание печати. То есть мы поставим еще одно задание в очередь после выполнения этого. Опускаемся немножечко ниже. Опять же показывается запланированные печати. Давайте попробуем продублировать его. Количество дубликатов максимально 9. Дублируем. Вот появилось наше задание, которое находится в очереди, на запланированное. Здесь то же самое, можно еще раз его продублировать или удалить. Чуть ниже расположена история последних действий. Вот я ставил там сколько, пять раз ультимейкер-робот, прерывал, смотрел, как оно один вот завершено. Каждый из этих пунктов можно выбрать. Тут вот стрелочку в, в правой части находится. Открывается дополнительная информация. Configured для Ultimaker S3. Как у нас конфигурация для Ultimaker S3 данного задания. Это желтый PLA, один, один print-кор только участвует в печати. Здесь мы правее кнопочка reprint. Мы можем, собственно, поставить печать заново если нам это необходимо. Чуть ниже, допустим, вот у меня есть еще задание, также конфигурация для такого-то принтера, два экструдера, transparent нейлон, white break breakaway, reprint, все то же самое. Хорошо, следующая вкладочка — это принтеры. И здесь у нас будут указаны, какие принтеры у нас доступны. В данный момент у меня только Ultimaker S3. В правой части также троеточие. Здесь открывается список «Показать сведения». Это чуть позже. «Установить статус недоступен». Если я поставлю статус «Недоступен», то никакие действия с данным принтером выполнять нельзя будет, пока этот статус в этом же списке не будет изменен на «Доступен». И здесь можно переименовать наш принтер как принтер, нас интересует другое имя задать и определить принтер что значит определить принтер когда я нажимаю данную кнопку принтер вы можете видеть находится у меня за спиной начинает сигнализировать о том что вот его ему подали команду там поднять руку это я так мы можем определить с каким принтером мы имеем дело если у нас обширный парк принтеров допустим 10 там 20 чтобы проще было найти необходимый нам принтер. Итак, кнопка «Показать сведения». Открывается сведение ниже этой иконки. Здесь также присутствует прямая трансляция печати, как видите, окошечко с видео. Название принтера Ultimaker S3, iGo 3D модель и IP-адрес расположения в нашей локальной сети. Конфигурация, экструдер 1, PLA, ELO 04, экструдер 2, PLA, GENERIC 0.0.25, рабочий стол, стекло, у Тимейкера только так заведено, и версия прошивки, в данном случае версия 5.3.10, здесь это последняя прошивка, если бы у нас была неактуальная прошивка, вместо кнопочки обновлено, в данный момент она серая, было бы, была бы кнопка обновить и посмотреть примечания к данному выпуску. У нас перекинет на сайт MultiMaker и мы сможем почитать актуальную информацию по данному выпуску, какие были исправления, дополнения и так далее. Ниже, собственно, дальше идет у нас график обслуживания, очень удобный. Алексей, прошу прощения, с ребенком дома сидим одни, пока жена работает с пациентами. Итак, обслуживание. Каждый месяц, у нас два пункта, каждые три месяца, чуть больше, и каждый год. То есть ежемесячное, каждые три месяца обслуживания и ежегодное. Мы здесь можем видеть, что нужно сделать задание так сказать, это очистка принтера, вот, например, и последняя дата выполнения. Последний раз выполнялась чистка четыре дня назад, как это, собственно, указывается. Я открываю списочек, и мы видим, требуется каждый месяц. Последняя дата выполнения, 20-го года, там, 5 пятого месяца, 31 числа, 4 дня назад. Я могу нажать, отметить, что процесс выполнен сегодня, и это действие добавит в наш список еще одну, один пункт с датой выполнения. Так вы никогда не ошибетесь, никогда не пропустите обслуживание принтера и будет всегда ваше оборудование содержаться в исправном и хорошем состоянии. Следующая вкладочка — аналитика. Аналитика очень удобный инструмент, на мой взгляд. Здесь у вас приводятся различные конфигурации, время и так далее. Сейчас я вам все покажу. Итак, у нас указано за все время аналитика использования принтера. Итак, первый график. Уровень завершенности заданий печати. Это, скажем так, можно назвать это эффективностью, наверное, в каком-то смысле использования принтера. Какое количество заданий у вас было запущено и какая часть из них была успешно окончена. Вот до того, как я запустил там 5 этих ультимейкер-роботов, было 50% выполнения. Я поотменял заданий, осталось 44 уже процента, эффективность упала. То есть для мониторинга использования принтеров крайне удобный инструмент, особенно для начальников, я так полагаю, которые будут участвовать в этом всем. Следующая диаграмма у нас идет уже, конфигурация заданий печати. Здесь у нас было произведено 17 заданий печати, указаны, какие пластики мы использовали, это нейлон, нейлон и брейкавей, пылы ПЛА так и так далее. Навожу, например, на одно из делений диаграммы. Это вот нейлон и брейкавей. Здесь у нас также открывается конфигурация, на каких было, была производилась печать. Первый, второй сундук задействованы, два разных пластика. И какой процент от общих. От общего количества заданий эта конфигурация у нас занимает. Здесь чуть ниже указано 29%, процентов это 5 заданий печати было выполнено в такой конфигурации. Следующий график – это использование материала, превалирующего, скажем так, ПЛА, и от него все строится. Смотрим, наводим на самый большой из столбиков этого графика. Uh, у нас, uh, значит, 233 грамма пыла были израсходована на все задания печати, 214 грамм из них — это желтый пыла, и 19 грамм — это дженерик пыла. Далее идет следующий у нас по количеству — это 118 грамм нейлона и так далее. Вероятно, может дать какую-то статистику, необходимую нам для расчета там, финансовой стороны вопроса, если у вас производство нацелено именно на 3D-печать. Ну, в общем, удобненько. Следующий график, чуть правее расположен, это время в очереди. Здесь указываются даты и время ожидания в очереди. У меня в данном случае максимально это 8 минут. Это момент, когда я загружаю нашу модель в принтер и через какое время я... После загрузки этой модели запускаю принтер. Она постояла 8 минут, вот график у нас скаканул в самый верх. Потом запускал уже через сеть, принтер уже был подготовлен, и график ушел в ноль, то есть сразу, меньше одной минуты. Ну, меньше часа, точнее, 1 минута. Сразу, как только поступил задание, оно начинает печать, если конфигурация совпадает. Чуть ниже мы можем... Видеть архив заданий печати. Здесь мы не можем, конечно, повторить печати, но здесь а, уже список именно всех печати, какие у нас есть, а не десяти последних, как в заданиях на печать. Дата, кто запускал. Если у вас несколько пользователей данным принтером, что, собственно, Ultimaker Connect и Ultimaker Cloud, то есть облачный сервис, как раз позволяет сделать. А, то есть добавить несколько пользователей и каждый из них там будет за свой принтер отвечать или как-то кооперироваться как будет удобно это я вам чуть позже покажу там вот они те же самые мои 5 ультимейки роботов последних также видно сколько выполнялось прервано или завершено это общая у нас уже идет статистика следующая вкладочка это параметры и здесь у нас идет уже подключение к облаку, как раз к Ultimaker э, аккаунту э, и доступ уже через глобальную сеть, а не только через локальный принтер. Э, здесь мы можем отключить от меня там от облака, понятно, уведомления, э, которые можно получать через приложение, также у Ultimaker существует и так далее для удобства информирования, скажем так. Передача изображения — это для удобства понимания, как бы, какая у нас из последних задач, из этих 10, которые идут в заданиях на печать, как они выглядели, может, нам так проще будет, мы не помним, как выглядело задание, точнее, помним, как выглядело задание, но не помню, как оно называлось. Мы посмотрели на картинку, поняли, что нам нужно перезапустить. И следующий пункт — это использование Передача анонимных данных об использовании нашего принтера. Здесь по желанию можно отключить, включить. Ваши модели никто не рассматривает, это особо никого не интересует. Больше всего ультимейкер интересует, скажем так, в зависимости от указанной сферы деятельности, допустим, там количество удачных печатей, выполненных на каких конфигурациях, они таким образом улучшают свои сервисы и оборудование также. Если есть какие-то претензии, допустим, через поддержку там и так далее, это малая часть той информации, которая необходима для наиболее качественного э, обзора э, использования принтеров своими пользователями. Так, а, так с этим мы э, закончили. А вот вернемся чуть-чуть назад, видим с вами когда будет завершена наша печать. До этого здесь в статусе у нас была подготовка. Здесь это прогресс-бар, то есть вот синенькая в начале квадратик наш. Это будет увеличиваться в зависимости от процентного, процентной завершенности нашего задания. Итак, перейдем далее в Ultimaker Cloud. Это у нас уже идет через доступ, через аккаунт. Здесь мы видим принтеры. Вкладка Printers, uh, Ultimaker S3. Имя такое-то у него дано. И uh, мы его можем, uh, дать share, то есть дать доступ uh, другим пользователям нашей команды uh, с аккаунтами Ultimaker. У uh, убрать его из нашего аккаунта, включить от облика. Или менедж, то есть управление. Здесь также открывается статус принтера, статус задачи, конфигурация принтера и запланированные задания. Здесь также мы можем с помощью этого маленького триточия открыть списочек, где мы можем job, дублировать, отменить задание или поставить на паузу. Перейдем в следующую вкладку. Это у нас Teams, команды. Здесь мы внизу видим кнопочку Create Team. Можем создать команду нашу, в которую будем приглашать пользователей Ultimaker, владельцев аккаунта, скажем так, Ultimaker, и давать им доступ к нашему парку принтеров, к конкретным отдельным принтерам, каким нас интересуют. Вот э, небольшая иконка, э, iGo3D, это команда, которую я создал, э, members, это пользователи, э, не пользователи э, участники этой команды, э, Евгений1994, это я, один, э, и также Триточи в правом верхнем уголке, Uh, invite, uh, пригласить кого-то из интересующих вас людей в эту команду и manage team, управление командой. Здесь также я могу покинуть свою команду uh, или добавить пользователей. Uh, собственно, пользователи, которых мы добавили в команду, и uh, в, в этой команде имеется доступ uh, к вот этому принтеру, то есть не все принтеры, которые у меня стоят в парке, допустим, и а, я использую, можно предоставлять не всем пользователям, которых вы решили добавить в команду и скооперироваться, а как-то между собой а, разделить обязанности, допустим, по управлению данными принтерами или просмотру. А, итак, в правом верхнем углу а, у нас расположена... Квадратик из нескольких квадратиков, нажимая на который, мы видим, собственно, список доступных нам функций. Это Cloud, то, что я вам сейчас показывал, Marketplace. Давайте посмотрим, как это выглядит в веб-интерфейсе уже, а не в самой программе. Открылось окошечко, мы видим также плагины и вкладочку с материалы, поиск плагинов. Все то же самое, что мы видели в самой Куре, все плагины, доступные для скачивания. Следующая вкладка «Материалы», все то же самое, всем доступны материалы. Далее «Аккаунт», здесь просто перейдет в настройки аккаунта, там все то же самое, как обычно оно бывает. То есть там настройки приватности, пароль изменить, удалить и так далее. Ниже расположены три пунктика, это ультимейкер.com. это домашняя страница Ultimaker, комьюнити, о котором я вам говорил, 3D Printing Experts, где вы можете получить помощь или кому-то ее предложить, допустим, или узнать новую информацию, и саппорт. Саппорт приведет нас на официальную поддержку Ultimaker, но не iGo3D, а на сайте Ultimaker. Там идет у нас список ошибок, которые могут появляться на принтере, о котором он вам говорит. Если это какая-то типовая ошибка, то вы можете узнать самостоятельно, что необходимо сделать. Там, допустим, код ошибки такой-то, ошибка связи с печатающей головкой. Все. Это уже достаточно информации, чтобы хотя бы понимать, куда смотреть. И если, допустим, у вас есть какая-то ошибка, вы можете посмотреть сначала там, если это совпадает с какой-либо из указанных, и обратиться к нам в iGoatel для России уже подготовленными, скажем так, и быстрее решить ваши вопросы, мы сможем тогда необходимость перевозки принтера к нам в сервис и так далее. Ну ладно, это все лирическое отступление. На этом, в принципе, обзор сетевых возможностей я заканчиваю веб-интерфейса. Давайте посмотрим еще разок, что у нас там происходит. Печать, я вижу, идет вполне успешно. Очень приятная функция. Итак, перейдем снова в э, презентацию. Открытых вопросов я не вижу. Э, думаю, если они были, значит, вам ответил кто-либо из моих коллег э, в письменном виде. Э, на экране расположены наши контакты. Как добраться, вот карта есть, от какого метро, метро любое, но. И как связаться, телефон, электронный адрес и наша страница официальная 3 w Спасибо за внимание. Я надеюсь, что вам понравился мой обзор сетевой части, и это поможет вам сделать, возможно, какой-то для себя выбор какие возможности открывает для нас, для вас, для нас, для пользователей 3D-принтеров Ultimaker Cura. И спасибо за внимание. Всего доброго.